Мы тебя назовем Теу. Это наш новый дом. Он очень быстрый. Откуда знаешь? Ноги длинные. Он создан для бега. Это старт. Скажу, раз, два, три. Беги. Раз, два, три. Беги, Теу. Давай, Теу. Беги, беги. Если не побежишь, я уйду. Вот же вред. <звы> Молодец, Теу. Ты чемпион. Сколько хочешь за верблюда? Мой верблюд не продается. Слышал про гонки на верблюдах? Победитель гонки получит миллион евро. Я поеду на гонки в Абу-Даби. Это самая крупная гонка в мире. А он быстро? Бегает? Он быстрее всех на свете. Тут... один верблюд выигрывает все гонки в округе. Теу! Эй, растягивайте его. Давайте. Тебя освобожу. Быстрее, давай! Где он? Никто не знает. Мы пройдем тут. Не бойся. Иди к нам! Думаешь, нам удастся победить? У нас есть шанс. Хочешь спасти свое племя? Беги, Дел, беги! Покажи!